А чего давишь лыбу города? Затащили навсегда, Закрой глаза и сосчитай доста, места под солнцем шепчут твои уста, тут кислорода нет, тут ходят поезда. Всю страну иллюзий, где сказочное все красиво, где реки чистые, горные массивы, где нету выхлопа газа и очень теплые зимы, где ездят все на великах на летней резине. Тогда где нету офисов и нет карьерных лестниц, где нету грустных лиц, все играют в тетрис, цветы растут там, бумажки никто не кидает, там нету жадных, всегда всего всем хватает, там место ППС близняшки китая. Там нету, шаурмы и очень чистые панки Смотрю на это все и тихо улыбаюсь Мне тут понравилось, я тут останусь чего. Дай жлыбу города Затащили навсегда Закрой глаза и сосчитай, достань Места под солнцем шепчут твои уста. Тут кислорода нет, тут ходят поезда Отчего давишь лыбу города затащили навсегда, закрой глаза и сосчитай ста места под солнцем, шепчут твои уста, тут кислорода нет, тут ходят поезда. Хочу туда, где небо очень близко Необъятная луна, фонарь и звезды низко Милый Йова весь дом по соседству с моим Она ворует мои груши, я ее спалил Тут нету злая обмана, лести и корости Тут позитивные новости, добрые повести Тут взрослые, как дети, с понятием совести И шоколадочай вкусный, терпкие и пористые. Я заварю две чашки кофе, пойду к соседке Пирог покушаю с грушами, съем конфетки. Она посмотрит на меня и скажет Соколовский, Пирог не жесткий? Нет, не жесткий. Отчего? Дай шлым города, запрощил навсегда. Закрой глаза и сосчитай до ста. Места под солнцем шепчет твои уста. Тут кислорода нет, тут ходят поезда.